В эфире государственная телерадиокомпания «ЛТР Новости. В студии вас приветствует Юлия Цанко. Здравствуйте. Премьер-министр провел совещание о концепции развития деятельности государственного предприятия Кыргызтуризм. Отмечено, что среди основных направлений деятельности государственного предприятия Коргазтуризм можно отметить организацию работы по эффективному управлению переданных государственных туристических объектов, разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма, разработка новых туристических маршрутов по территории лесных хозяйств, природных парков. Уже подготовлено проектное предложение по созданию маркетингового центра. Глава правительства отметил, что сфера туризма должна быть прибыльной, стабильно обеспечивая поступление в бюджет и создавая дополнительные рабочие места в регионах. Необходимо начать работу в сфере туризма по новым стандартам и механизмам, определяющим общее направление развития туризма, чтобы максимально эффективно использовать круглогодичный туристический потенциал, который есть в стране. Должно быть представлено четкое видение того, как мобилизовать все ресурсы государства, придать мощный импульс развитию туризма, определить новые туристические направления и внедрять новые бизнес-инструменты. Туристические объекты по мере возможности должны создаваться в каждом селе, где жители могут активно участвовать в продвижении туризма. Доля туризма в развитых странах доходит до 12-13%. процентов, У нас показатель равен 5. Мы должны довести этот показатель до 7-8%, отметил премьер-министр. Вице-премьер-министр Ольфинная Мурбекова провела заседание межведомственной рабочей группы по реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов. На нем был презентован проект плана первоочередных мер по реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов до 2022 года, а также проект плана мероприятий по оптимизации системы оценки инвалидности и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в республике до 2023 года. Умурбекова отметила, что правительством проанализированы нормы Конвенции ООН о правах инвалидов и подготовлены проекты нормативных правовых актов, необходимые для ее реализации. Конвенция состоит из 50 статей, которые направлены на преодоление неблагоприятного социального положения лиц с инвалидностью на разрешение на расширение их участия в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни, сказала вице-премьер и подчеркнула, что выполнение норм конвенции будет осуществляться с учетом экономических и финансовых возможностей страны. Источниками финансового обеспечения мероприятий по реализации конвенции будут являться средства республиканского и местных бюджетов, благотворительные взносы и пожертвования, привлеченные донорские средства, гранты, спонсорская помощь. Участники встречи предложили создать постоянную действие Координационную. Координационный совет при правительстве, который будет заниматься постоянным мониторингом реализации норм конвенции, по итогам заседания было принято решение доработать план первоочередных действий, определив приоритеты, а также пересмотреть сроки реализации распоряжений правительства. Выявлены случаи подачи заявок по системе «Электронная виза» при помощи сторонних сайтов. По данным МИД, такие сайты дублируют формат официального интернет-ресурса, что вводит в заблуждение заявителей. Стоимость услуг посредников превышает официальную на 150%. Подавшие на электронную визу Кыргызстана через такие сайты сталкиваются с отсутствием их заявок в системе «Электронная виза». Один из таких посреднических сайтов – kyrgyzstanvizas.com. Во избежание недоразумений, Министерство просит граждан подавать заявки на получение электронной визы Кыргызстана исключительно через официальный веб-сайт. Накануне оперативные службы МВД задержали подозреваемого в мошенничестве и причинении крупного ущерба гражданам. Счет потерпевших от его действий идет на несколько десятков. По данным СК МВД злоумышленник в основном промышлял на территории столицы других регионов, занимался разнообразными видами мошенничества при покупке и продаже автомобилей, обманом граждан, покупавших и продававших машины премиум-класса. Общая сумма нанесенного ущерба гражданам только по предварительным данным составляет около 500 тысяч долларов США. Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП. ГУВД Бишкека проводит досудебное расследование, задержанное ранее судим. За ним числится более 30 аналогичных преступлений, связанных с мошенничеством и присвоением путем обмана крупных и особо крупных денежных сумм. Кроме того, он подозревается в завладении путем мошенничества элитной квартиры у жителя столицы. Служба криминальной милиции МВД просит граждан пострадавших от рук данного лица обратиться в органы внутренних дел. В Кыргызско-Российском славянском университете сортовал ряд научно-культурных мероприятий, посвященных 220-летию со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина и Международному дню русского языка. Главным событием так называемых «Пушкинских дней» стала литературно-музыкальная композиция «Живое русское слово», подготовленная студентами вуза. В торжественном мероприятии приняли участие послы России и Беларуси, профессорско-преподавательский состав и студенты КРСУ. Занатаки такие ценители творчества великого русского поэта, а также наши. Съемочная группа. Торжественное мероприятие, посвященное 220-летию со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина и Международному дню русского языка, началось с возложения цветов к подножию памятника поэту у здания главного корпуса КРСУ. Как сказал посол России Николай Удовиченко, творчество Пушкина сохраняет актуальность и находит почитателей среди представителей различных поколений. Он также отметил, что в Кыргызстане русский язык является языком межнационального общения и является одним из факторов развития экономических, культурно-образовательных связей в рамках интеграционных проектов. То, что мы имеем в Кыргызстане, это также очень приятно, очень почетно. И действительно известные слова Чингиза Тариковича, да о том, что русские и кыргызские, как два крыла одной птицы. Действительно, это открывает колоссальные возможности для народов Кыргызстана. Мы знаем, что очень много из Кыргызстана граждан работают в Российской Федерации, много российских граждан приезжает в Кыргызстан, очень много наших соотечественников, для которых родной язык, как раз родным языком как раз является русский язык. И все это способствует тому, что связи экономические, научно-технические между иностранными реализуются в упрощенном порядке, где не нужны переводчики, где люди напрямую работают, устанавливают контакты. Также в рамках так называемых «Пушкинских дней» в КРСУ будет проведена научно-практическая конференция «Границу слова нет», в ходе которой представители научного сообщества обсудят проблемы развития русского языка. Профессор Брянского государственного университета Олег Парамонов провел параллели в творчестве Александра Пушкина и Чингиза Айтматова. Он особо отметил, что язык Айтматова также поэтичен, как и язык основоположника современного литературного русского языка. Язык Чингиза Айтматова удивительно поэтичен, и хотя его, говорю, сравнивают и с Хеменгуэем, и с Маркисом, вот, да, этот охват есть, но при этом э, все-таки у них язык несколько жестче, а у него именно вот такой... Легкий пушкинский и тургеневский язык. Безусловно, главным событием пушкинских дней стала литературно-музыкальная композиция «Живое русское слово». Студенты разных курсов и факультетов своими силами подготовили костюмированное театрализованное представление, в ходе которого всем участникам торжества была предоставлена возможность выразить свое восхищение гению поэтического слова. Для меня лично, я как его всегда представлял, вот его образ, это человек, который вот дал русскому языку прям такую жизнь, искру который внес прям неоснюю вклад в его развитие. Он дал ему красоту, направление. И я с большой радостью всегда читаю его произведения и стихи. И даже образ как-то вот пришел ко мне судьбой, наверное, за то, что его любил сильно. Также в рамках праздничных мероприятий состоится круглый стол с участием студентов КРСУ, Ошского государственного университета, Кыргызско-Узбекского университета, Российского государственного социального университета в городе Ош и Кыргызско-Турецкого университета МАНАС. Участники постараются с научных позиций оценить значение творчества Пушкина в жизни современной молодежи. Тимур Тимиргалеев, Чингастоктор Бекулу, ЛТР Бишкек. К этому часу это все новости. Всего доброго. До свидания.